Следующий робот, который неожиданно стал очень популярным на российском рынке, это робот «Умная лесенка». Где он работает и принцип его работы? Он можно работать на фьючерсах, на акциях российских. Основной принцип – это просто выставление в момент его включения лесенки в различные направления от текущей цены. То есть необходимо выставляется сетка, и робот дальше ловит все движения. То есть мы двинулись вверх, он продал. Возвращаемся обратно, он купил. И вот любое минимальное движение – это потенциально профит. Вот данный робот можно настроить так, что если мы ушли из точки А, неизвестно, где мы дальше находились, и вы вернулись опять же в точку А, то этот робот гарантированно вернется сюда с прибылью. Есть один небольшой «но», здесь требуется достаточно а, больший депозит. Потому что если вам в какой-то момент не хватило вашего гарантийного обеспечения, то вы в эту точку А не смогли вернуться используя постоянно вот эту сетку, то вы в какой-то момент могли прервать эту стратегию, алгоритм и можете тогда потерпеть, понести убыток. То есть вот для этого робота основная опасность это наличие тренда. То есть вот другие, если роботы могли там и в тренде настраиваться, вот для этого робота тренд это плохая, очень плохая ситуация. Неважно куда, вверх-вниз, любой тренд для него плохо, любой боковик для него это благо, потому что здесь он зарабатывает и зарабатывает Фактически улавливая все колебания движения цены при вашем желании. Ну, единственное, с учетом, конечно, комиссии. Вы должны сетку ставить не очень близко, не на каждом пипсе, иначе вы не будете отбивать комиссию, которую платите биржи брокеру. Данный робот, скажем так, он более сложен в настройках, потому что его все-таки нужно запускать нужное время и чаще нужно вот контролировать, когда вы его запускаете. А вот данный робот есть не только для крика, он уже есть прототип для MetaTrader 5, работает. И можно тоже посмотреть презентацию робота. А основные настройки мы сейчас глянем. Настройки достаточно здесь вот элементарные. Здесь выставляется, задаются параметры лесенки, лестница вверх, заявок и вниз. И вы уже готовы на рынке и ждете любое движение. То есть рынок дернулся вверх и вернулся. Это значит, он купил там и вернулся обратно, купил, откупил ваш, свою позицию, закрыл ее с профитом. Есть здесь встроенный контроль по стопу, по профиту. То есть если слишком большой убыток или профит, то робот останавливается. Большой профит это тоже Имеет смысл остановиться, потому что если очень большая позиция, то под нее требуется большое ГО. И если у вас уже есть профит заданный, то лучше остановиться и начать всю торговлю сначала с нуля, с меньшим размером параметров. Ну, дополнительные есть и разрешенные периоды. Все в настройках есть. Настроек не так много. Не так много, но. Как показывает практика, у многих получается данным роботом работать, зарабатывать. И достаточно популярный робот стал в последнее время. Огромное количество его присутствует на рынке тех, кто его использует. И очень много, самое главное, модификаций этих роботов, которые вот мы дорабатывали, вносили некие параметры, которые конкретно трейдер под себя просил и требовал. Изначально вот этот алгоритм, он... На текущий момент на рынке работает не в единичном экземпляре отнюдь. Спасибо за внимание. До встречи в следующем уроке.